Вот скажи мне, друг, какой ствол с пола в королевской битве для тебя является самым желанным? Можешь ли ты обойтись без комплекта и чисто всю игру провести с пушкой земли? Уверен, что да, ведь по пострелушек самая разнообразная. Начиная с дробоганов и заканчивая снайпушками. Обязательно полностью ознакомься с материалом, чтобы вас вот так вот не заклинило в игре. Договорились? Тогда здорово, мужские мужчины! Забавно, что это первый мой материал про топ оружие, в котором я вам ни одной сборки не покажу по понятным причинам. Подбор хорошего первого оружия на старте играет важную роль в игре. В основном этот ствол нужен чисто, чтобы дотянуть до дропа, в котором кастомайс пушкар лежит. Лично я играю в королевскую битву по фанчику и шибко не бегаю за дропами. Расскажу вам про две хорошие бп,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 Для первого и третьего лица топ, в принципе, актуальный. Но, как вы знаете, у данных режимов есть свои особенности, которые тоже пришлось учитывать. Давайте пока что начнем со спецклассов. Однозначно, что парни с очумелыми ручками без стеснения с пола будут брать дробаки. Как бы вы ни относились к таким скиллганам, но они действительно очень эффективны в третьем лице. А вот за все время игры от первого лица я ни разу на старте не не видел людей с дробаками. Я отчетливо понимаю, что стиль игры у всех свой, и однозначно где-то такие люди да есть. Но из-за особенностей и ритма игры от первого лица, есть и поэффективнее девайсы. Ну а с третьим лицом все ясно, это как за хлебом сходить, бери и не стесняйся, там это мета. А вот мета в первом лице, это все-таки снайперские винтовки. Здорово, что на полу сейчас можно найти DLQ и HDR. Данные пушки привлекают своим ваншот потенциал. В голову, но лично я всегда стараюсь искать именно DLQ33, ибо ее практически можно не брать с дропа, в отличие от HDR. У HDR есть проблемы с дистанцией и порой они проскакивают. Откровенно говоря, я вообще не представляю игру без снайпы в первом лице. Возможно, также думают и любители третьего лица в отношении дробашей, кстати. Брата-братья, а вот сейчас напишите-ка в комментариях, от какого лица вы играете, посмотрите. Кого здесь больше всего? Сейчас, если честно, себя чувствую небольшим капитаном очевидностью за упомянутую базу про дробаши и снайперки. Надеюсь, эту информацию новички возьмут на вооружение. Предлагаю поговорить про класс пистолет-пулеметов. По моим наблюдениям, QQ9 является неплохим выбором для ранней игры. В ней есть все, что нужно ППшке. Подвижность, скорострельность и хорошие кучные стрельбы от бедра. Конечно, если у вас будет грамотная сборка из дропа, то она ни в какое сравнение не пойдет с образцом с пола, но на первое время, как говорится, пойдет. В этом сезоне вообще кукушки, внимания повышены из-за косметических прибамбасов, ну а вообще, если у вас будет вариант найти ППШ, то лучше остановитесь на нем. Как мне кажется, это уже поинтереснее, ибо на старте 65 патронов в магазине дают охренительные преимущества. К тому же у ППШ есть интересная особенность. У него не очень хорошие кучные стрельбы в прицеле, но достаточно приятные кучные стрельбы от бедра. С ним вы уверенно будете разбираться с противником. Единственное, что вам нужно... Нужно учитывать, так это мобильность. Скорость бега при стрельбе от бедра и стрейф выше, конечно же, у кукушки. Шпаген за счет своего магазина не такой резвый, зато убойный. Бейте до дропа его не пожалеете. В первом лице, откровенно говоря, я редко когда беру пистолеты пулеметы, но как ни странно, туда я взял бы как раз таки QQ-9 из-за того, что ППШ имеет кучность прицели не очень хорошую, как я говорил выше. Еще в королевской битве на полу можно найти пулеметы и самой приятной находкой для вас будет являться UL 736. Порой можно задаться вопросом, почему это пулемета не штурмовка, ибо по характеру и по мобильности на пулек вообще не тянет. Оно и к лучшему на самом деле. Если мы возьмем UL 736, то сразу получим бодрящий урон на дистанции. То есть средние и дальние расстояния у нас будут законтролены. Голову останется только ломать на в ближних расстояниях. Скажу по секрету, дорогие брата-братья, пулеметы из дропа порой резоннее брать, чем штурмовки. Сложность лишь в том, что нужно время, чтобы выявить годный ствол. Благо у нас обновляют пул пушек с пола, а теперь можно задуматься, наверное, и об отдельном материале про UL736 на лайв-канале, если что, что думаете? Переходим к штурмовкам, и вот с ними на самом деле не все так однозначно. Так как на полу можно встретить достаточно много образцов, я пройдусь по классике, конечно. Возможно, мой выбор не совпадет с вашим, но все-таки я считаю: М4 сильным ганом с пола для средних дистанций. Благодаря незначительной отдаче и хорошей кучности стрельбы вашим противникам придется попотеть, чтобы вас перестрелять. Кстати, мужики, небольшую ремарку хочу внести. Я в топ с пола не закинул Один, хотя этот пушкарь очень сильный в сборке. Если вы его найдете на полу, то малый боезапас может вас немного подвести в ответственный момент. Поэтому лучше подыскивайте штурмовки с нормальным стартовым количеством патронов в магазине. Такое правило работает и с пистолет-пулеметами, к слову. А вообще, дорогие брата, братья, все-таки для меня топ штурмовка с пола это кило 141. Даже в и или обычным языком на финальных стадиях игры, с ней вы будете хорошо себя чувствовать. Да, возможно мушка на стандартном скине не очень удобная. Напомню, что для таких случаев в разных местах можно найти климаторы, которые выправляют ситуацию. Кила чуть лучше будет смотреться на ближних расстояниях, нежели М4. Зато М4 на дальних расстояниях показывает нереальные вещи по точности. С каждым новым обновлением пул стволов на полу то обновляют, то какие-то пушки улучшают, то какие-то ухудшают. Нужно постоянно за всем следить. Но пока что на данный момент это самые эффективные ганы с пола. Повторюсь. Используйте их с умом. Кстати, вот этот парнишка выиграл боевой пропуск, ибо оставил комментарии на позапрошлом видеоматериале. Предлагаю и в этом эпизоде зарядить такой движ. Пиши в комментариях. Я играю с... Ну а дальше твое любимое оружие. Не забудь зарядить кулакич и проверить подписку на канал, чтобы бот за тебя смог зарегать. Ну а я отдельное спасибо говорю вот этим потрясающим ребятам за оформленную подписку на бусте. Спасибо за поддержку. Всем желаю удачи и хорошего пинга. С вами был Палагнянский. Все только начинается.